Ребят, с вами снова я, Тилька, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я снимаю продолжение на тему Sims 4, виртуальная жизнь. Для тех, кто вдруг не знает или не в курсе, а может быть забыла, такой мини-сериальчик по типу Sims, немножечко с своими какими-то дополнениями, чтобы было прикольнее и интереснее. Под предыдущей серией вы набрали больше 15 тысяч лайков, а это значит, что сегодня ко мне в гости должен прийти вампир. Кошечка такая милая. Неудивительно, что Симка решила ее погладить. Я бы тоже погладила. Так, если мне не изменяет память, то на кухне остался мусор. Надо бы переключиться и посмотреть, что там с ним. У -у -у, запрела мальца. Надо срочно выкидывать. Мне показалось, или за нами кто-то наблюдает? Вы тоже это видите? Надо срочно бежать. Всегда любила играть за мистических существ в Симсе. Ой, бедная блогерша. Она еще спит. И совсем не знает, что сейчас у нее будет кровопусканием. «Ей, меня укусили, блин, теперь опасно спать!» Нужно, думаю, кого-нибудь пригласить в гости, чтобы не было так страшно и одиноко. А, Чилу. Предлагаю покушать им, чтобы не было как в прошлый раз ссор и драк, а то мало ли опять устроят файтинг. <соса> <соса> <"Тука>? <соса> <соса> Кажется, моя вам сейчас палится. Блин, ну что ж, это стоило ожидать, ведь она не переносит человеческую еду. <постись> <соса> Неужели моя Симка настолько ужасно готовит? И почему ко мне вечно приходят какие-то странные персонажи? Может быть кого-нибудь еще пригласить? Бедный Пелка, Вечно с моей симкой мужики флиртуют. че не так? Фу, тут чеснок, надо срочно от него избавиться. Редкостная гадость. Так свежая кровь. Надо бы присосаться к кисти. Ha, <laughs> ha, А у меня чеснок. Какого фига у него чеснок? Блин, надо срочно отсюда Mwah! Ooh! Yabasane? Oh, yes. Mm. mm. И как-то так мои симы прожили сегодняшний день. Я надеюсь, что вам понравилось. И если это видео наберет 20 тысяч лайков, то давайте в следующей серии мой персонаж встретится с сыной ложками. Ну а если это видео наберет 25 тысяч лайков или больше, то мы кого-нибудь убьем, и у нас дома заведется Привидение. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить ваши лайки, я стараюсь для вас, ну и мне будет приятно, что вы меня поддержите. С вами была я, Тилька, всем пока, до новых встреч!